Добрый день. На Сбермаркете э, сбой не работает оформление заказа. То есть я все вношу правильно. Э, вот э, И на последнем этапе карта онлайн э, невозможно э, тут ничего сделать. Да? То есть и промокоды применил, и сумму заказа минимальную сделал. Но вот на стадии оформления э, заказа, вот здесь вот Кнопка неактивна. Эта ситуация возникает, если вы пытались отправить заказ на сумму меньше минимальной. Либо редактировали корзину. Вот такой вот сбой возникает. Где-то здесь в кукисах что-то там зависает. Как решить эту про проблему? Нужно просто воспользоваться другим браузером. Например, интернет-эксплорером. Вот, и так далее. И там заново как бы надо забить корзину. Соответственно, если, чтобы заново ее не забивать, я ее просто скопировал, выделил все в браузере, скопировал все, например, в Excel, и уже потом забивал вот название товаров в новый браузер. Ну, потратил дополнительно 5-10 минут, вот, но все-таки заказ разместил, потому что у сейчас акция по промокоду Зима 2022 доставка бесплатная. В принципе, пускай они там не вот эти... Продукты из Ашана привезу сейчас по пробкам там мотаться как-то немножечко лень и плюс ковид еще. Спасибо большое за внимание, надеюсь этот совет вам поможет. Я звонил уже и в службу поддержки, там сидят бедные девочки, которые ничего не понимают в своих сайтах. Вот, и в общем такая вот ситуация. Спасибо большое за внимание, до свидания.